13 ноября в спортивном зале Академии спорта женская сборная Казанского энергетического университета встретилась с командой Казанского национального исследовательского технического университета имени Туполева. Соперники достаточно сильные, мы могли бы выиграть, но нам чуть-чуть не хватает характера. К сожалению, в этом матче удача была не на стороне команды СКИ, несмотря на вполне уверенную четкую работу команды на площадке. Девушка уступили своим соперницам 26 очков.